Любимое дело – плотницкое. Учился Александр Вартель в Германии. Но от Германии у него теперь только костюм, гильдии плотников и воспоминания. Семья бекеров, русских немцев, переехала жить в Европу из Казахстана, когда Саше было 8 лет. Жил, рос и учился он в земле Саар, у границы с Францией. Мечтал побывать в России, увидеть Москву. А потом понял, что в Германии жить больше не хочет. Я был разочарован в Германии из-за из того, что... То, что продается в Германии, показывается, как люди себя ведут и как они по правде, это разные вещи, как я считаю, Вот там нет искренности. Здесь как-то люди больше, честнее. Но вы же не знали, как в России, вы жили в Германии, вам же нечем было сравнить, если вы сюда не ездили? Ну, у меня, ведь, у меня общай, общение, и э, я регулярно людей искал, кто в России живет, с ними общался. Вот просто вот этот э, пощупать, почувствовать Россию, мне всегда было интересно. В 2018 Александр побывал в столице переводчиком. Потом еще раз на следующий год с другом. Тогда и принял для себя решение. Вот когда я приехал в э, 2019 мне тогда было понятно, что я здесь хочу остаться. Я знал, что Москва – это не Россия. Я знаю, что такое деревня. Э, не знаю, наоборот, что такое деревня. И мне было интересно узнать. Потом я, я сразу вот взял вещи. И начал эм, собирать документы и так далее, чтобы переехать. Сказалось и знакомство с новыми друзьями-единомышленниками. Они влюблены в русскую деревню и пытаются сохранить ее традиции. Хотя бы в отдельно взятом месте. Вот здесь, в вымирающей деревне Медведкова Лежневского района. Наша задача нашего коллектива – это Центр экологии человека «Волкон» восстановить русский уклад. Так как у нас разрушена деревня за последние 60 лет, и вот наша задача – восстановить уклад, тот, который у нас на Руси всегда был. Жизнь по совести в гармонии с природой. Вот наша задача. И здесь мы этот проект реализуем. Здесь предполагают построить образовательно-просветительский центр, где будут проводить семинары и фестивали, посвященные русским традициям, ремеслам, песням, танцам. Единомышленников, говорит автор проекта, Владимир Тюняев, у них по России много. Для Александра Бекера теперь его дом «Здесь». Почти за три тысячи километров от прежней европейской жизни. И он почти реализовал свою мечту. Жить в деревне, заниматься своим делом и быть независимым. Я, например, по профессии плотник и хочу свое дело здесь осуществить. Мне для этого, конечно, нужны ресурсы, там, инструменты. Но это все здесь покупается, потому что мы здесь параллельно строим. Поэтому могу и этим воспользоваться, и опять опыт набрать. Потому что строение здесь, здесь совсем другой подход к строению. Русские строят по-другому, чем немцы. Александр хотел переехать в Россию по программе «Соотечественники», но не смог собрать документы. Тогда просто приехал сюда с вещами и теперь оформляет вид на жительство. Говорит, возникли проблемы с получением справки из Германии. Ее не присылают несколько месяцев. На днях, чтобы избежать выдворения, он подал документы на предоставление временного убежища. Это дает еще немного времени, чтобы дождаться необходимых документов из Германии. Люди помогают, и сейчас особенно такое тяжелое время для России – и я думаю, здесь будет мне как сказать, легче теперь получить э, документы, чем в Германии. Потому что в Германии все блокируется. Я только жду одну справку. И эту справку я даже не знаю, немцы э, дадут или нет. И сейчас уже сколько, три месяца жду. Его не смущает внешнеполитическая ситуация. Он просто хочет строить дома, деревню и мир вокруг себя. Во всем мире все Если на это смотреть, ну, что-то куда прятаться-то. Главное, что... Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания Барс.